Запись пошла. Итак, народ практически. А, я не туда пора. Народ практически все сдал в камер хранения. Все уже двигаются в зону старта. И мне очень понравилось, что здесь есть зеркало. Потому что, потому что очень много участниц, девушек и женщин. И они должны выглядеть очаровательно и поддерживать своим внешним видом мужчин на трассе. Ну, а я, соответственно, получил возможность снять селфиш мелфи. И по... мы бежим к старту, все, уже. Осталось последний раз пописать и на старт. А где старта будет? Непонятно. Я вышел откуда не оттуда. Что-то мне кажется, я удаляюсь от туалета, а не приближаюсь к нему. Осталось 15 минут. Еще найти место старта надо. Ставлю пока на. Так, я еще не освоил, но очень приятно. Так, так, так, поворачивай, поворачивай. Видеть людей, знакомых. Александр, привет. Честно говоря, я даже не помню, где мы бежали вместе. В, Сузали, в Питере. Гранд-клаб. Московский. А, ебасы. Совсем старый стал, совсем старый стал. Вот как.. А мне народ говорит, о, Олег, привет. Я такой смотрю, и понимаешь, что народ так мои видео видел. Вот, и это узнает. Да, от Москвы до Питера совсем далеко. А мы стоим э, в самой главной очереди, и это очередь туалет. Народ сам туда приходит колонку, созреть. Созреть? <сосреть> ли... Да, мало ли что, на трассе говорю. <сосреть> Вроде так бежишь, ничего, а потом... <сосреть> да. на, нас, нас уже зазывают, и осталось 13 минут. А, там, там фенбайкеры сейчас стартуют, да? Значит, э люди должны перед нами секунд по 30 тратить время на посещение кабинки, иначе мы опоздаем на старт. Чего не очень бы хотелось. Ирина, у меня дежавю. Привет. А что в красный? Я же говорил, не бежим в том, что выдаю. Вы что, не смотрели мои видео? значит. Ирина не смотрит мои видео, так бы она знала, что Смотрю, я все не надо не... До конца. И не это только какой? видео, еще не читает статьи. Там тут тоже все пишут никогда. Значит, э, написано: не бежать с той футболки, в которую да? дают. Фоткаешься с ней, надо было смотреть это. Сочи, Сочи. Да. Фоткаешься, фоткаешься с номером, что такое. Снимаешь такая? и бежишь другой. Бежишь другу, вот смотри, сразу видно. Вот там какая что за парень бежит. Да это Андрей, он с чуваком, призер ленту, в ленту в прошлый раз он. Это самый поймал. Я уже год не бегаю. Затеряешься в толпе. 90. Слушай, давай, ну давай. так, Так, стоп. Так, ты включилась? Нет, давай, а о о, -о, -о. А, и опять не туда. Так, это сам Ирина, про которую я ну, сказал, что муж там ее бросил за велика, потому что такого колеса решил, что велик важнее. Ирина мужественно пошла дальше. 30 будет. 30 километров она продолжала бежать, а он бедолага. Без потащил. 15 километров за город пешком пошел с велосипедом. И тащил велик на себе. Но... И плюс всю нашу провизию. Всю провизию. Ну? То есть ты голодный ты голодный оставил, ложал и был. ел. Но я должен сказать, что он молодец. Он вот до последнего Ирину сопровождал, тащил эту горку. Я помню, велик надо было там, с какой попытки он это сделал, просто невероятно. Мужчина просто. Вот, вот здорово, когда так муж супругу поддерживает. Это вообще очень здорово. Ну, надо его просто переводить уже на бег, да, да, да. на бег, рюкзак ему большой, и пусть он за тобой бежит. Ты впереди легко, а он там гели, воду тащит, там кроссовки сменные. Да, что да. еще? Да, да. Пункт еды, питья и все такое. Ну, вот вот, вот так вот бегуны встречается неожиданно. В самых необычных местах, например, в очереди в туалет. Все, мы идем, короче. Так, я Александру мало завидую, потому что первый раз Первый раз в Москве. Москве. Первый, забег. первый забег. у него, полумарафон, это круто. Это вот… Ребят, две да. Не, не передать. Две, две минуты до старта, две ладно. Нас, не нас, не нас, знаю, все, пошли все, туда. Все, там нас… мод Д вижу. В общем, это круто. Первый раз участвую в таких забегах. Такой драйв, такой адреналин. Все, а дальше как наркотик. Правда? Вот. Нам сказали, что до старта минута, но мы в класс 3Е. E. Это двоечники, отстающие, которые мало бегают практически не тренируется. и между кластерами будет примерно 2 минуты от старта кластера до кластера, то есть мы через 10 минут бежим, то есть сейчас там крикнут старт, все заорут, и мы потом медленно-медленно стадно будем перемещаться в зону старта но здесь я должен сказать самый кайфовый народ, он расслаблен, не парится вот нас запустили не париться по поводу того, там быстро он или медленно, это люди, которые кайфуют от бега. Вот. А моя штука позволяет мне заснять всех тех, кто сзади. Опа! Ну вот. Вот. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Ну и все, и сейчас мучительное ожидание, когда же мы дойдем до этой стартовой черты, и можно будет побежать. Можно ставить на паузу. Вы так и не купили. Нет, все. И, Стой, давай. Не не не Дурак. Тело... У тебя там, да? Так, стоять. Да. Вот, вот. Я, я не узнал. Попово. Не узнал. А меня уже узнают. И говорят, что я виноват и не купил ты, да. эту штуку на номер, да. Но, Очень боку, удобно. Да. Ну я, ты помните, советы вам давали, как все бегают. Вот, вот, вот. И создали сюда? Да, Доехали. 8, Молодцы. Да, да, специально. Ну все, удачи тогда. Да, удачи. 3, Спасибо.